Всем доброе утро, с вами Леонид Эрлан и мы сегодня поговорим о расставаниях, о осколках души, о растворении в партнере и о том, что происходит и как, как можно себя немножечко обезопасить. О, сейчас будет шумно, а не, не будет, а, не будет. Одна из э, больших ошибок, которые допускают люди, это э, растворение в партнере во время отношений. То есть э, во время начала отношений иногда бывает так много страха, что э, вот сейчас встретился хороший человек, да, вот в кавычечках возьмем термин хороший, да? ну условно подходящий и с ним вроде бы все хорошо и ну, зачастую женщины, мужчины реже такое делают ну и у мужчин тоже такое бывает полностью растворяются в этом партнере теряют себя, живут для него, ради него его интересами, его целями, его задачами все время его едой, его привычками то есть женщина, ну Буквально забивает на себя болт. И со временем вот такой формат отношений, во-первых, он очень сильно надоедает мужчине. Вот как мужчина, говорю, что если женщина теряет себя, то мужчина теряет женщину. Мужчинам хочется наполняться через свою женщину а как можно наполняться если наполняться э, чем-то новым понимаете у мужчин вот этот эм, инстинкт завоевателя он очень силен он сильнее ну давайте так э, ну да, сейчас социум немножечко поменялся, вернее, немножечко поменялся. Но у мужчин, в принципе, именно вот жажда новизны, она выше, чем у женщин. Поэтому мужчины такие охотники-собиратели и так далее. И когда мужчина не может от своей женщины получить ничего нового, хоть капельку, хоть каждый день, но чуть-чуть, то она становится для мужчины скучной. И мужчина теряет, ну, делает так, чтобы эта женщина потерялась. И получается, женщина оказывается в такой позиции брошенной. То есть она по факту предала себя, про, про... ну да, предала, потеряла себя, отбросила себя ради него, себя, свои интересы, свои желания, свои потребности, свои увлечения. Она от этого всего отказалась ради мужчины, ради того, чтобы быть для него привлекательной, такой, какой он хочет ее видеть. Да? Допустим, женщина мечтала о карьере но встретила достаточно сильного, успешного мужчина, которому нужна домохозяйка. И ради него, ну, он ей очень понравился, и все с ним было хорошо. И вот ради него, ради того, чтобы соответствовать его ожиданиям, его интересам, его потребностям, она поставила крест на своей карьере. Прошло некоторое количество лет... И, допустим, их отношения закончились. А по факту она вот эти годы потеряла в своем эм, социальном росте. И вот таких вот примеров, да, вот в каждом аспекте жизни можно что-то придумать свое. Суть в чем, что женщина, ну, человек, да, растворяя, теряя, отказываясь от себя, растворяясь в партнере, э, очень много э, именно теряет и получается, что в таких ситуациях, когда происходит расставание, то есть когда вот этот партнер бросает, ну, отношения завершаются, то, ну, можно сказать таким эзотерическим языком, да, что душа расщепляется, но возникает некий э, внутренний раскол. То есть, возникает внутренний психоэмоциональный конфликт. Что с одной стороны женщина хочет, хотела, ну или до сих пор хочет быть с этим мужчиной, и отказалась от себя ради него, да? а с другой стороны он не хочет быть с ней. И на этом все, да, на этом... Конфликт, и она понимает, что ее отвергают. И получается, по факту, она предала себя, она отвергла часть себя, некую вот ту, которую стремилась к карьере, или стремилась вот именно к заботе о себе. И все. И получается, включается процесс горевания. То есть, включается процесс, эм, ну как... Ну, у многих людей вот во время вот таких вот сложных, да, травматических ситуаций, расставаний, возникает состояние ступора. О чем это? Это, ну, я же все рассматриваю с энергетической точки зрения. Получается, хочется дальше жить по линии времени, да, по жизни, по своему личному пути, но не получается, потому что многое поменялось. И по старому пути... Хочется жить, но уже не получится. Вот в каузальном, на каузальном плане, это знаете, вот эфирный, астральный, ментальный и каузальный, да, причинно-следственные связи и события, и условно, там можно личный жизненный путь обозначить. Получается, человек хочет жить по старому пути, но фактически не может, потому что в этом пути уже нет того партнера, да? уже эм, поменялась траектория, п -п поменялись связи, поменялись отношения. И получается, горе – это реакция на утрату значимого, предназначена для переоценки границ ресурсов и планов. И просто плакать, потому что что-то ушло, это абсолютно неэффективно, нужно пересмотреть, а что же ушло, и как же теперь я буду жить без этого. И получается, что если человек да, не, ну, недостаточно качественно прогоревал, не осознал от каких же частей он своих отказался ради, отнош... ну, ради отношений, да? и получается, что во время отношений мы э, очень много, ну каждый человек много э, обменивается энергией с партнером, ну очень много. Э, и если после завершения отношений да, не, не осуществить вот этот перепросмотр, не вернуть себе свою энергию, не отдать ему его энергию, э, не совершить вот такую вот балансировку энергии и гармонизацию, то тогда будет возникать сильная тяга, сильное вот такое вот стремление, ну а как же, я же хочу быть с ним, да, вот у кого такое было, вот ощущение вот тяги, вот, вот завершились отношения, да, и вроде бы вы головой понимаете, что все, уже финита, ну больше уже и не, нет, и, ну, и, и не будет, да, но все равно к нему тянет, вот, даже если злость, даже если на него разочарование и раздражение, то но все равно хочется быть ну, вот рядом с этим человеком. Вот если у вас такое было, ну, напишите, пожалуйста, в комментарии, чтобы ну, я знал, что да, такое вот такое бывает. Так вот, после завершения отношений, после вот таких вот процессов расставаний необходимо обязательно произвести возврат энергии, восстановление собственной целостности, эм, восстановление себя в новом состоянии, в новом, знаете, как вот... Эм, Взяли два пазла, перемешали их и прожили, и вот так они просуществовали, допустим, полгода, год, два, пять, десять, двадцать лет. Да? А потом основные части пазлов разъединили. Да? И вот теперь нужно вот каждую пазлинку, да, чужую из чужого пазла вернуть на место и восстановить собственную целостность, восстановить, восстановить общую структуру. Потому что если этого не делать, то тогда будут ну, либо просто дырки, провалы, либо там будет банально чужая энергия. А если э, существуют э, дырки и провалы, как вы понимаете, святое место пусто не бывает, оно начнет заполняться кем? Ну вот, кто отгадает с первого раза, кто смотрит мои эфиры, читает мои статьи, напишите просто, как вы считаете пустое место в ауре. Кем оно заполняется? Сразу, мгновенно, в считанные минуты Ну или какой энергии вот, Давайте подожду Минуту Сколько, 30 секунд Пока вы меня дослушаете, досмотрите Ну вижу, что есть зрители Сейчас онлайн Жгите, давайте Свои фантазии Что, неужели Неужели нет ни одной фантазии ну хорошо. Открою секрет. Пустой, пустота в Ауре за пол бегом заполняется негативной низковибрационной энергией и сущностями, которые начинают питаться вот этим вот процессом горевания, да, и энергией, которая во время него выделяется. Вот в Кабале эта энергия называется Гавах, страдание. То есть когда вы много страдаете, ваша аура становится вот такого вот вязкого, тягучего, липкого состояния, да, вот кто работает, видит энергии, то знает, что она становится такой ну, темно-серой или черной. Вот когда вот я после расставания, когда чищу в кармокоррекции людей, я очень много вот этого всего вычищаю и... Э, понимаете? Это нужно делать, потому что психотерапия не работает с энергетикой. Психотерапия не, не может, ну, не позволяет человеку э, сам, именно почистить вот этот вот уровень. Потому что она работает на уровне психики, а энергии, они есть, они никуда не девались. И если и получается, то это так по чайной ложечке в неделю. Оно вам надо вот так вот продолжать страдать. И вот именно в коррекции получается э, много себя вычистить. И вот э, сейчас такую еще важную тему скажу, да, что расставание э, – это не только разрыв отношений, это еще и потери, э, там смерть близких, там родственников, это… Допустим, э, утрата какой-то работы, э, там дея, вида деятельности, утрата каких-то там значимых объектов из вашей жизни. И... Так. Ситофор заканчивается. Бежать не хочу. Э -э, вот любые, вот лю любое то, что уходит из вашей жизни, после него нужно себя восстанавливать. Уметь восстанавливать свою энергетику, потому что без этого, ну вот, э, будет гавах, будет много страданий. И восстанавливать именно целостность. А, то есть обнаруживать, что такое восстанавливать целостность? Это обнаруживать внутренние конфликты, внутренние противоречия, когда одна часть хочет одного, а другая часть говорит, что надо делать другое. И вот вот на месте вот, вот такого вот... Э, противоборство возникает избыточное напряжение энергии и как следствие оно на себя расходует обычную жизненную энергию да, для того чтобы жить и вместо того чтобы эту энергию направить вовне в внешний мир в достижение своих целей реализацию своих желаний она расходуется на содержание на поддержку вот этого внутреннего конфликта где одна часть хочет одного, а другая часть психическая говорит, что надо делать другое. Ну там, например, э, опять же, э, сердце говорит, что я хочу быть с этим мужчиной, ну или там с этой женщиной, я хочу вернуться на эту работу. А голова говорит, да что уже все, финита, да, отношения закончились. И вот пока существует вот такое вот разделение энергии, да, вот, вот э, лебедь, рак и щука, да, процесс э, движения в, одновременно в разные стороны, по факту человек стоит, вы будете оставаться на месте и никуда не двигаться. И э, в ауре человека есть э, так, ячейка, которая отвечает за э, пропись «у меня есть партнер». ну то есть, э, Когда, допустим, встречаются мужчина и женщина в кафе, на улице, то э, аура, подсознание, допустим, мужчина и женщина встречаются. Просто в, идут на улице, встретились друг с другом глаза. То подсознание мужчины в ауре, в ауре женщины э, обращается в ячейку, есть ли у нее мужчина или нет. То есть это, знаете, как вот два компьютера спрашивают, а у тебя типа какой IP-адрес? Да? Э, у, у тебя какой телефон? Там Android или iPhone? И получается, что э, мужчина спрашивает женщина, а у нее там прописано, допустим, что у меня есть мужчина, да, у меня сейчас нет с ним физического контакта, но он есть. И скажем, если у мужчины э, слабые вот такие вот завоевательские самцовые энергии, то он говорит, ну окей, хорошо, если у тебя есть мужчина, тогда я не буду тебя завоевывать. Разворачивается и уходит. А по факту женщина рассталась со своим там мужем, любовником, мужчиной, там, два года назад, но до сих пор внутри себя его не отпустила. И удивляется, а почему ко мне мужчина не, при... ну, не... со мной не знакомится, не начинает отношения? Потому что внутри... Нет прописи я свободна, я в состоянии поиска. Это, знаете, как вот э, в соцсетях да, статус там э, все сложно, э, женат, разведен, холост в активном поиске. Вот это внутри себя нужно ставить, и на энергетическом, на уровне психики, и на уровне энергетики тоже. Вот. Поэтому, если вы понимаете, что вот вам надо, чтобы вы поняли, что э, что-то там какие-то есть искажи, искажения, есть э, недопрожитое горе, не, недопрожитое расставание, неотпущенная энергия, некая зацикленность, вспоминания о, о, о прошедшем, да, о прошлых отношениях, то необходимо это ну, обязательно про, прочищать, вычищать. Если в... Ну, в идеале, вот, на мой взгляд, кармокоррекция э, этому подходит в идеальном формате. Потому что она может в моем подходе э, работать как с энергетикой, так и э, вот я работаю с уровнем сознания, то есть с пониманием, внутренним психоэмоциональным состоянием. Поэтому пишите, записывайтесь на консультацию и с радостью э, переведем вас в новое состояние, счастливый, счастливый и довольный своей жизнью человек. Все. Если это видео для вас полезным, буду благодарен за репост. Ну и до встречи снова в следующих видео. Всем пока. Ну и кому интересно, пишите в личку, записывайтесь на кормокоррекцию. Всем пока.